Друзья, всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с двумя продуктами компании Total of Chains. Это сибирская чага, суперфуд, и тычуясь, пирулина тоже является суперфудом. Два очень нужных продукта организму. Давайте начнем с вот. сибирской чаги, она вот в таких капсулах. Чага способна оказывать положительное влияние на нервную систему, иммунную систему, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и эндокринную систему. Это самый сильный из известных антиоксидантов. 150 раз больше черники, так как известно, что антиоксиданты выводят свободные радикалы из клеток организма. Также Чага лучший в мире онкопротектор. Вы только вдумайтесь. И наш продукт, сибирская чага, он 100% чистый экстракт сибирской чаги для иммунной поддержки. Это полностью натуральное чудо. ТЛС первая компания, послушайте. Телси первая компания, которая выпустила наибольший концентрат в одной капсуле 500 мг чистого экстракта чаги Чага содержит множество витаминов и минералов. Чага также является одним из наиболее полных источников витамина В5, поддерживающую Почечники и органы пищеварения. То есть продукт включает работу на почечниках, а на почечники это иммунитет тоже. Достаточно э, одной капсулы в день. Если вы для профилактики хотите, просто берете вот капсулу такую и запиваете водой. Если у вас есть серьезное отклонение по здоровью, то можно пить и по три капсулы, и люди получают очень хорошие результаты. Давайте перейдем к спирулине. Друзья, спирулина, она тоже идет в капсулах, в упаковке по 90 капсул, то есть его хватает либо на 3 месяца упаковки, либо если вы будете пить по 3 капсулы, то его хватает на месяц. Капсулированная, живая спирулина, 100% очищенный порошок спирулина. Тоже 500 мг в одной капсуле. Что такое спирулина? Это порошок натуральных водорослей, цианобактерий с невероятно высоким содержанием белка и хорошим источником антиоксидантов, витаминов группы В и других питательных веществ. Это один из самых мощных, доступных источников питательных веществ. Концентрация белка и витаминов в спирулине заставила многих классифицировать его как самую питательную и плотную пищу на планете. Также известно, что спирулина увеличивает сжигание жира во время тренировок, высокое содержание антиоксидантов способствует снижению окисления, вызванного физической нагрузкой, что приводит к усталости мышц и невозможности их нарастить. Послушайте, вот в этой одной капсуле полный комплекс витаминов, в том числе группы В, группы B1, B2, B3, 4, 5, 6, B9, B12. А, С, Д, бета-каротин, омега-3, минералы, микроэлементы, э, оливковое масло, агар-агар, натуральный белок, антиоксиданты. Полностью органический продукт от состава до самой оболочки. То есть полностью натуральный, безопасный, растительный состав, 0% химии, друзья. Э, и еще такой это суперфуд, это не БАДА, то есть это органический продукт. И применение продукта повышает иммунитет, укрепляет нервную, сердечно-сосудистую систему пищеварительную, насыщает организм витаминами, и тонизирует его, регулирует обмен веществ, укрепляет мышечную и костную ткани, нормализует микрофлору кишечника, обладает противовоспалительными действиями, улучшает состояние, снижает уровень холестерина в крови, борется с атеросклерозом и болезнью сердца, Сердечное недостаточностью применяется как вспомогательная терапия при лечении онкологических заболеваний. Продукт назначает спортсменам при интенсивных нагрузках. Это также отличное средство для похудения, омоложения организма. Усиливает энергетические процессы, улучшает работу щитовидной железы и поднимает гемоглобин. Другие ингредиенты, растительной капсулы, диоксид кремния. Противопоз... Противопоказаний никаких нет, чисто индивидуально переносимы И тоже одна пачка вот э, на три месяца, такие капсулки. Берем как и чагу. И, пожалуйста, принимаем. Организм нам потом скажет большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы. Пока-пока.